Совет номер один – обратите внимание на свои шнурки. Может показаться мелочью, но запомните – обувь – основа вашего внешнего вида. Это серьезно. Рыванные, изношенные, грязные шнурки точно не к лицу вашей обуви. В своей коробке с принадлежностями для чистки обуви я всегда держу несколько лишних пар шнурков, которые могу быстро сменить. Не будем забывать о цвете шнурков и о том, как они сочетаются с обувью. Однотонные шнурки и обувь отлично смотрятся, когда хочется подчеркнуть форму и стиль обуви. Контрастный вариант смотрится всегда, когда вы хотите сделать акцент на том, во что вы одеты и когда хотите сфокусироваться на самой обуви. Не будем забывать про разные варианты материала. Хлопок, нейлон, кожа. Сегодня несколько советов, которые помогут мгновенно улучшить свой стиль. Совет номер два. Заправьте рубашку правильно. Вы спросите, а как правильно? Джентльмены, позвольте вам представить армейский способ. Первым делом заправьте рубашку в брюки, как вы это делаете обычно. Затем возьмите лишнюю материю справа и слева по бокам и заправляйте его вниз. Третий шаг. При помощи большого пальца делайте складку. Посмотрите, это идеально. Другой способ. Заправлять в испадню. Этот вариант подходит, если вы носите майку. Как вы видите, майка заправлена в нижнее белье, а рубашка заправлена между нижним бельем и брюками. И не забывайте о линии, которые образуют планка рубашки, пряжка, ремня и шов брюк. Совет номер три. Выбросьте свой старый бумажник. Серьезно, если ваш кошелек выглядит так, его пора заменить. Следующий совет, возможно вы уже это слышали, наденьте спортивную куртку, блейзер, пиджак. Но также можно добавлять джинсовую куртку, кожаную куртку. Такие куртки отлично смотрятся, потому что сидят по плечам. Это визуально делает плечи больше. А значит, вы выглядите мужественнее. Если у вас есть пара лишних килограммов в области живота, стоит немного похудеть. Темная куртка лучше подчеркнет силуэт, но вы можете застегнуться до половины, или же застегнуть верхнюю пуговицу. Что визуально сделает вашу фигуру стройнее, если вы носите темные брюки и темную куртку. Это тоже создает силуэт. Ваш костюм тогда более однотонный. Вот причина носить пиджак. Но о ней, возможно, вы уже слышали. А вот о следующей, вряд ли. Вы носите куртку, которая хорошо сидит, особенно в рукавах. Она не слишком длинная и невелика. Так ваши руки кажутся крупнее. Почему это хорошо? Вспомним приматов. Они часто не собираются драться, а просто оценивают визуальные сигналы, чтобы определить, кто лидер. Часто дело было даже не в размере самого примата, а в размере его рук. Обычно величина руку примата означает, что он более зрелый, может, ухватиться за ветку или что-то в этом духе. Суть в том, что мы тоже смотрим на размер рук, и вы хотите, чтобы они выглядели пропорционально. Не слишком большими и не слишком маленькими. Когда вы надеваете куртку, которая хорошо сидит, ваши руки выглядят больше и лучше. Следующий совет для улучшения стиля – нажмите кнопку «Мне нравится». Серьезно, пусть алгоритмы YouTube отслеживают, что вы хотите смотреть больше видео о стиле. Что вы хотите стать умнее и знать больше о мужском стиле. Когда вы просматриваете эти видео, создатели YouTube знают, как предложить вам еще. Следующий совет – не бойтесь украшений. Кольца, подвески. Но мое самое любимое – это часы. Часы будет удобно носить почти любому мужчине. Мы изучали, какие часы получают больше всего комплиментов. Оказалось, часы большого размера. Те, что привлекают внимание, что их невозможно не заметить. Я не предлагаю носить чересчур большие часы, но может чуть больше, чем вы привыкли. Попробуйте что-то новое. Я знаю по себе, что у меня узкое запястье, и я предпочитаю часы размером около 43 миллиметров, 44 самые большие. Но может у вас запястье пошире? Попробуйте 50 миллиметров. Да, попробуйте. Это привлекает взгляды и комплименты. При этом, если вы не хотите слишком большой размер, попробуйте разнообразить цвета своих часов. Это еще один способ привлечь внимание. Следующий совет. Классика, но со своими оттенками и полутонами. Когда дело доходит до солнцезащитных очков, вам нужно знать о трех стилях. Первое – авиаторский стиль. Обычно такие очки легко узнать по металлической оправе. Это точно будет каплевидный дизайн линзы, сразу отличающий этот стиль от всех других. Когда дело доходит до линз, есть масса вариантов. Это проще. Выбирайте то, что не будет привлекать излишнее внимание, особенно если это ваши первые очки. Обратите внимание на голливудских звезд, Тома Круза, Братья Блюз, где только не фигурируют такие очки. Но для этого нужно чуть больше смелости. Если вы привыкли носить авиаторы, я бы все-таки попробовал. И, как и в случае с авиаторами, здесь есть масса вариантов по материалу и цвету. Мне нравится просто черный, есть черепаховый, тоже отличный вариант. Если для вас такой вариант не очень подходит, обратите внимание на Clubmasters. Классический дизайн, но не такая толстая и тяжелая оправа. В то же время очень своеобразно. Вспомните, очки создают некую загадку, ведь люди не видят ваших глаз. Они задаются вопросом, кто же вы. Также очки создают симметрию и баланс в лице. Следующий совет – обновить базовые футболки. Если вы в хорошей форме, V-вырез будет потрясающе. Посмотрите, на том же парне выглядит еще лучше. Что мы меняем? Небольшую деталь. А еще лучше смотрится вариант на пуговицах. Что это дает? Это привлекает внимание к груди. Если вы не в лучшей форме, обязательно смените эту вещь. Если у вас есть пара лишних килограммов, или вы чересчур худы, то застегнутые пуговицы лучше вам подойдут. Это сделает силуэт более пропорциональным, и у вас будет больше вариантов. Если вы стройны, закатывайте рукава. Это сделает руки более пропорциональными. Если вы хотите оставить рукава опущенными, будет немного лучше, если вы крупный в области торса. Я знаю, некоторые используют следующий трюк, когда встречаются с кем-то. Вы идете в уборную. Почему? Потому что вам хочется посмотреться на себя и убедиться, что вы выглядите хорошо. Если вы только закончили есть, то вам, конечно, хочется увидеть, не осталось ли у вас чего-то между зубами раньше, чем это сделают другие. Если вы сходили в уборную и не застегнули ширинку, обязательно проверьте это в зеркале. Итак, да, зайдите в уборную, приведите себя в порядок, посмотрите на себя. Причешитесь, проверьте воротник, и все будет как надо. Суть в том, чтобы проверить, убедиться, что все в порядке, а затем выйти с уверенностью, что вы отлично сложены. Убедитесь, что туалетная бумага не пристала вам к обуви. Какое видео посмотреть дальше, как насчет того, чтобы летать комфортно и без конфликтов. Этикет путешествий важен для каждого мужчины. Посмотрите это видео или, может быть, поделитесь им с парнем, который сидит позади и пинает ваше сиденье. Уверен, вы понимаете, о чем я. В этом видео о той драке чуть не произошла на днях. Я лично видел, так что да, давай смотри и наслаждайся.